Всем привет! А, те, кто еще не пробовали э, вести вебинар или записывать э, всякие классные видеопрограммы э, с ребятами из видеодоски, ну, ребят, вы жизни не знали, вот. потому что на самом деле это потрясающий формат, это вот, ну, смотрите, чего можно делать, можно рисовать, э, надпись будет сверкать разными цветами, вы можете ее целовать, например, лучше этого не делать. но я хочу сказать, что это правда потрясающий формат. Презентация будет с вами вместе участвовать в этом всем. И, и, и главное, что для ваших зрителей это будет очень удобно, красиво, стильно и по-настоящему. Видеодоска, ребята, супер!